хотя бы был, если бы на центре было бы расположение точки было бы получше, хотя бы можно было с разных плангов зайти так, что мы видим ну, плюс-минус нормально пойдем через верх попробуем чуть моя жопа что ни хера не получится классика как говорится <клес> С войнами все грустно. Вам грустно и одиноко? Купите француза. И будет вам счастье. Пью. Неудобно выходить вообще максимально. А лучше подниматься. Долго не клетит. Так, а это сверху уже не наш инструмент. Господа. И он прям шумит, шумит. А он за домом. Пока что. Только он не поехал. Он не поехал. Надо вот это убивать. Растение Не понимаю где он стоит Вьетнам. Его потушили. Кусток как не знаю чего, блядь, просто Пантера ошибается. Какая олень? Вот дымить не обязательно. Я туда чел сверху напрягает. Так, а Пантеру так и не забрали, да? Ловите, брат, братцы. Ну, они что-то поджимают прям конкретно. Пантеру зря не забрал. Выстрелом маханулся. Ух, все, говне, я ИСа танкнул. Да ну нахер тут броня есть? Не верю, блядь. Ты говно летающее в рот тебя делал этого не видно господина есть бомбер но лететь вообще не варик а мы проиграли к сожалению нас со всех сторон обложили просто Дедушка ездит. Не видно его. Нет, сюда не попасть да не попасть, к сожалению. Слишком низко того хера не видно вообще. Пацаны, пушьте, пушьте, пушьте. Ты чё, пёс? Блять, я же обосрался. Глот, блядь, мстит, летит, на. Ну. Только наводчик, да, блядь? Лё, ну всё, ну все, расчистил для вас уже, ёптай. Заезжай, не хочу, блядь. Валим. Самый конец решили заехать, блять. блять, в труп попал. А у меня снаряды кончаются. И я никуда его не пробиваю. Его, блядь! Алло, мужчины! Вот сзади! вряд ли выиграем. Вообще вряд ли. У меня, во-первых, один снаряд. Я пойду сдохну. У меня фугасы только остались. Блять, нахера я выстрелил только что? О, нормально, я поехал. вдруг нет. Я самолет успел нажать. Может кого-нибудь разбомбим. Мы потеряли точку по-любому. Тут смотри, какая орава есть. И чё, я никуда не полетел, а? Да? Мм, блядь, как заебись. Нажал на самолет, а мне сказали, пошел нахер. Последним снарядом добил. Так, я пошел умирать тогда. Наш умирает. Сомика брать мне кажется. Мне кажется, там не хватает немного до ядерки. Одного фрага не хватает. Прям буквально одного. Хотя она вряд ли. Все. Точка сбиваю. Попробую на точку доехать, но говно идея. У нас просто команда не играет нисколько. Жалко, конечно, жалко. Хороший бой. Ну, конечно, в меня, да, летит, нет? Ох, подвисло все. Бля, давай, братан, заедь, сбей, сбей, сбей. Ты же можешь. Я умер. Нет, я жив. У нас сейчас кто-то умирает и все Умирать вообще нельзя Только командир, блядь Казенка Держимся, ребятки, держимся, блять У меня ядерка появилась А я лететь не могу, потому что у нас овощи Летают Блять, дайте мне ебучую ядерку, сука. Да ебали летать овощи, нахуй. 15 секунд. Че, блядь? Этот дом простреливается, что ли? За никого, все. Лечу, блять, Бэтмен нахуй. Сейчас будет оригото, блядь. Держи, родной, блядь. Уи, блядь. Так. Вартандер плавар. Я плюс-минус понял, что ты написал, но я в аркаду только играю. Я по-английски вообще не бум-бум. Кайф. Вообще на тоненького вытащили. И плюс еще 10 фрагов сделал. Что-то на Франции прет прям.